Mm. -hmm. Друзья, и в эфире снова Синерджи Биохакинг Форум, и я представляю вам с радостью следующего нашего эксперта. Это Татьяна Шилова, врач-офтальмохирург, профессор, доктор медицинских наук, главный врач сети офтальмологических центров клиника доктора Шиловой и Смайл Айс. Татьяна расскажет нам про инновационную офтальмологическую технологию RelaxSmile и ее особенности. Татьяна, я вас приветствую, вы нас слышите, видите? Да, здравствуйте, я приветствую всех, я вас отлично вижу и слышу. Татьяна, вот мы сегодня весь день рассказываем про плюсы современных технологий, как они помогают в биохакинге. А вот все-таки действительно есть и минусы, вот зрение, мне кажется, это одно из них, все-таки компьютеры, гаджеты, они нам немножко подпортили, это все, вот я читала, что каждый седьмой житель России имеет проблемы со зрением. Как вот ваша методика поможет с этим справиться, насколько она безопасна? Ну, я могу начать свою презентацию, я могу рассказывать о том, чем мы можем помочь тем пациентам, о которых мы с вами только что говорили. Дорогие друзья, разрешите рассказать вам о новой инновационной технологии коррекции зрения RelexMile и ее особенностях. Немного скажу о том, каким образом... Мы начали э, развивать эту технологию. И м, что такое Smile Eyes, Smile Eyes это сеть клиник в Германии, Австрии и России. Мы имеем 20-летний опыт в области лазерной коррекции зрения. И когда появился RelicSmile, а это э, для пользователя, можно сравнить с э, появлением вот, э, носителя Илона Маска. То есть это была совершенно революционная, ни на что не похожая технология. И мы, конечно... Э, Тут же ее внедрили. Проведенных операций на сегодняшний день более 100 тысяч, поэтому мы и вдохновлены этой технологией, и с удовольствием делимся и рассказываем о том, как замечательно на сегодняшний день мы можем помочь нашим пациентам. Ну, о себе хочу сказать, что я клинический эксперт компании Carl Zeiss. Это та машина, на которой на сегодняшний день единственная машина, на которой можно выполнить эту коррекцию. И э, почему в моем исполнении эта операция была легко освоена? Потому что для того, чтобы хирург ее мог выполнить, он должен делать большое количество операций именно ручных. То есть очень легкая адаптация к этой технологии в случае, если хирург владеет различными методами методиками, ну, не только лазерной коррекции зрения, но и таких операций, как операции по удалению катаракты, это операции на сетчатке, стекловидном теле и э, хорошо знает рефракционную хирургию. Э, надо сказать, что наши коллеги зарубежные из клиник Smiley э, являются экспертами в этой области э, довольно давно, и мы активно встречаемся, активно э, ну, обсуждаем эту э, все возможные варианты использования технологии И э, все самое пионерское, что появляется, конечно, э, мы пытаемся внедрить э, на рынок. И очень довольны, ну, офтальмологический рынок медицинских услуг. И очень довольны, что технология RelaxMail на сегодняшний день, она популярна не только в Германии, но и э, в России, и получила идеи в Соединенных Штатах. То есть на сегодняшний день это технология, которая... Активно мы пользуемся. И чем же занимаются все эти люди, которые говорят о рефракционной хирургии? И что это вообще такое для пользователя, чтобы было понятно? Ну, мы говорим о людях с плохим зрением. То есть плохое зрение может быть связано с оптикой, с проблемой оптики. И вот когда мы говорим такой термин, как аминтропия, это изменение преломляющей способности глаза. То есть это ситуация, когда... Наша оптика несовершенна. В таких случаях, как, например, близорукость, дальнозоркость или астигматизм. Вот на слайде мы видим строение глаза человека. И в идеальном глазу у тех людей, которые видят, любим говорить 100%, свет, проходящий через оптическую систему глаза, Оптическая система состоит из роговицы передней поверхности и хрусталика, фокусируется на сетчатке, в определенной маленькой зоне сетчатки. И в этом случае человек видит очень хорошо и вдаль, и вблизи. Что же происходит, когда у человека появляется близорукость? Это то, о чем мы говорим. На сегодняшний день статистика такова, что э, даже не э, две трети, ну, считается на сегодняшний день, что две трети населения э, земного шара страдает от проблем со зрением. Цифры могут колебаться в зависимости от того, насколько развиты страны, потому что в развитых странах близорукость и проблемы со зрением приобрели фактически характер пандемии, мы говорим в офтальмологии. То есть это связано прежде всего с очень большой работой на близком расстоянии. Так вот, при близорукости фокус на расстоянии глаза меняется, и фокус смещается перед сетчаткой, а на сетчатке появляется расплывчатое пятно. И чтобы человек хорошо видел, требуется либо надеть очки, либо контактную линзу, ну или же сделать вот лазерную коррекцию зрения, чтобы навсегда избавиться от того или другого корректирующего устройства. И вот так видит близорукий человек. То есть вблизи он видит четко, а вдали – предметы расплываются. Чем больше близорукость, тем больше расплываются эти предметы. И когда у человека близорукость высокой степени, а о ней мы говорим свыше 6 диоптери, то мы говорим, видит не дальше собственного носа, но по сути мы говорим о людях совершенно со слабым зрением, без коррекции. При дальнозоркости ситуация обратная. Фокусное расстояние глаза в связи со слабой оптикой смещается позади сейчас. И при этом человек, для того, чтобы видеть хорошо, напрягая внутреннюю мышцу, каким-то образом немножко может скомпенсировать этот недостаток. Однако эта проблема оптическая также решается либо очками, либо контактными линзами. И выглядит это вот так. То есть вблизи у человека объекты расплываются, а вдаль он видит э, довольно хорошо. При слабых степенях дальнозоркости вполне хорошее зрение вдаль, а при средних и высоких зрение и вдали, и вблизи. Нехорошая. Поэтому такая оптика тоже требует коррекции. И такими проблемами мы тоже занимаемся. И еще одна проблема, которую можно решить с помощью э, лазерной коррекции зрения, в том числе лазерной коррекции зрения, релек это астигматизм. Многие э, пациенты, слыша этот термин, э, до сегодняшнего дня могли бы и не знать, что такое астигматизм. Это так называемый дефокус. То есть тогда, когда у нас преломляющая система глаза, условно искаженная, и человек видит, как через кривое зеркало на сетчатке появляется не просто расплывчатое пятно, а можно сказать такое искривленное пятно, или даже несколько фокусных пятен, совмещенных в так называемый каноид штурма. То есть это оптика, которая совсем нехороша, а стигматизм может сопровождать и плюс, и минус, может являться в одном глазу и плюсовой, и минусовой оптикой, поэтому таким астигматизмом тоже занимаются люди, которые делают операции по лазерной коррекции зрения, такие специалисты. Вот так видит пациент со астигматизмом. то есть, по сути, у него нет четкого ни дальнего, ни ближнего фокуса. И... Когда мы говорим об истории лазерной коррекции зрения, когда мы говорим вообще о технологиях лазерной коррекции зрения и то, тому, каким образом мы пришли к RelEx Smile и что это такое, надо обязательно упомянуть, что операции по коррекции зрения или вообще идеи изменять оптику глаза, она настолько не нова, что первые мысли были высказаны еще доктором Снелланом, это именно тем доктором, который изобрел таблицу для проверки зрения, еще в 1869 году. Тогда было замечено, что если поцарапать роговинцу, а это наружная вот прозрачная оболочка глаза, через которую мы видим, она превращается в кривую и появляется вот тот астигматизм, о котором мы уже упоминали. И только через условно почти сто лет, Офтальмолог, японский офтальмолог САТА понял, что если эти насечки каким-то образом систематизировать, то можно изменить преломляющую силу глаза условно прогнозируемо. Однако его первые вот эти попытки по изменению формы роговицы, они были только и вот наш академик Святослав Николаевич Федоров развил эту технологию, описал методику этих насечек э, и механику различных разрезов, и методика получила название радиальной кертотомии. Я думаю, что многие наши э, слушатели сегодняшние и слышали о насечках, и некоторые из них являются пользователями этих насечек. И надо сказать, что на том этапе эта методика была э, довольно пионерской, и э, она явилась одним из шагов, к изучению вот лазерной коррекции зрения, то есть к попытка изменить оптику глаза, но вручную, руками хирурга. И поэтому точность такой коррекции была невысокая. Даже при э, исследованиях и какой-то попытке стандартизации, все равно технология э, таила в себе довольно много рисков и довольно много осложнений. И среди людей, которые подверглись этой технологии, есть и счастливые, и несчастливые. То есть настолько стопроцентно. Хорошее. И вот только э, в 1949 году, то есть это э, за 30 лет до того момента, когда э, э, появились работы сам Николаевича Федорова, доктор э, Хасе Баракер, такой испанский, ну испанского происхождения доктор, разработал методику рефракционной кератопластики. То есть э, представьте себе, что это были не насечки, а в толще роговицы. Доктор, э, вначале доктор укладывал пациента, он его усыплял, отрезал кусочек роговицы, увозил его э, для того, чтобы заморозить, э, пошлифовать на ювелирном станке, привозил обратно, пришивал пациенту. И вот это и были первые технологии, э, подобные релекс-майл. То есть э, хирург вручную делал то, что на сегодняшний день делает вот такой уникальный прибор, который мы видим на правой части слайда. Это была первая так называемая рефракционная кератопластика, ручная. Но параллельно с этим развивались и идеи лазерной коррекции зрения. То есть вот в 1963 году появилась идея э, создания ксемерного лазера, основанная на медленном возбуждении электронов смеси инертного газа и галогена. А уже в третьем году э, э, компании IBM э, был представлен эксимерный лазер, который мог делать вот такие аккуратные и точные надрезы. И началась эпоха э, так называемой облитивной э, хирургии, то есть когда хирург не вырезал вручную, а лазер выпаривал, выжигал на поверхности роговицы необходимое количество ткани. И лазер, который выжигал эту ткань, это был ультрафиолетовый лазер, э, эксимерный лазер. Он делал Точно, ну, по крайней мере, гораздо точнее, чем делали руки хирурга до недавнего времени. И тогда вектор э, лазерной хирургии сместился в сторону всемерных лазеров. И в дальнейшем э, технологии эти усовершенствовались, появлялись методики, которые позволяли работать лазером, но э, более щадящие. То есть все стремилось к тому, чтобы лазер выжигал, но выжигал в нужном месте, выжигал в нужной формы. Только в 2000-х годах на помощь офтальмологам-хирургам пришел так называемый фемтосекундный лазер. То есть это лазер, который уже не выжигал, а вырезал. И фактически тут вот на этом этапе совместились технологии ручные, когда вырезалась линзочка доктором Баракером в 50-е годы, и лазерные технологии, которые обеспечивали высокую точность. И вот первое... Начало 2000-х годов, и первая операция по коррекции Relax Smile выполнена немецкими хирургами Секундой и Блюмом в 2007 году. И по сути, вот Relax Smile, год рождения этой методики, когда она стала доступна для пациентов, это 2007 год. Надо сказать, что в настоящее время проведено свыше 100 миллионов операций по лазерной коррекции зрения. Это огромное количество. И при этом э, лазерная коррекция релек выполнена у более трех миллионов пациентов. То есть мы имеем большой стаж наблюдения за этими пациентами. Итак, методы лазерной коррекции зрения. Надо сказать, что на сегодняшний день, несмотря на то, что мы знаем, что есть такая замечательная методика релек казалось бы, а для чего существуют и прежние методы, которые... Появились очень давно, и с 1985 -го года, и на сегодняшний день не прекращаются дискуссии на тему, какой способ лазерной коррекции зрения лучше. Наверняка те наши слушатели, которые имеют проблемы со зрением, задумывались над тем, как исправить зрение. И каждый хоть немножко слышал о методиках лазерной коррекции зрения. Причем все истории о коррекции они э, связаны с той методикой, которую использовали у друзей, использовали у соседей, коллег. И вот поэтому вот эти все легенды э, о методах обрастают, ну, соответственно, рассказами, э, персонализируются. И поэтому есть очень много мифов о том, что лазерная коррекция э, метод, э, который не совсем точный, что он болезненный, потому что, Действительно, первый метод, вот он у нас на левом слайде э, расположена, картинка этого метода, это фоторефрактивная гиротектомия, так называемый метод ФРК, который и на сегодняшний день но и даже иногда его продают как современный метод. Однако это самый примитивный метод, который на сегодняшний день мало видов изменился. И заключается он в том, что по поверхности роговицы воздействует по всей площади, вот круга, который мы выбираем, воздействует с помощью всемирного лазера, вот этого выпаривающего лазера. То есть вначале выпаривают наружную стенку нашей роговицы, добираясь до средних слоев роговицы, и потом выпаривают последующий внутренний слой роговицы, для того, чтобы изменить форму. После этого заживление происходит довольно долго, и процедура болезненная. У пациента несколько дней он не может открыть глаза, он о хорошем зрении может думать только ну, не раньше, чем там, через неделю, две недели. И поэтому, конечно, такой способ, даже после того, когда этот метод давал какой-то хороший оптический результат, пациенты переносили довольно тяжело, и некоторые были не согласны даже из-за вот этого длинного болезненного этапа. И тогда на смену фоторефрактивной кератитомии пришел метод лазерной коррекции зрения с помощью создания крышечки, флэпа. То есть смысл был в чем? В том, что создавалось с помощью механического лезвия, а впоследствии с помощью лазера фемтосекундного создавалась крышечка. Крышечка была тонкая, с заданной, заданной геометрией и заданной толщины и выпаривалась уже внутренняя часть роговицы, при этом поверхность роговицы на крышечке не повреждалась. Однако вот этот срез довольно большой, 20 мм, он также после себя оставлял последствия. То есть вот срезанная крышечка она не прирастала никогда, и поэтому отсюда вот и появилась легенда, или, надо сказать, не легенда, а действительно правильное высказывание, что лазерная коррекция не показана спортсменам, лазерная коррекция опасна для людей, которые занимаются активными видами деятельности. То есть это все касалось методики ластик и всех методик, которые выполнялись с помощью крышечки, потому что крышка может при неудачном ударе, при неудачном воздействии э, подогнуться, э, собраться в гармошку, и тогда зрение ухудшится. То есть это создавало людям проблемы. И вот наконец-то в 2007 году у нас в руках офтальмологов появился такой метод, как майл. И он действительно нас вдохновляет, потому что это, во-первых, сто процентов фентосекундная технология. То есть это значит, что лазер э, в толще роговицы моделирует Маленького пинцета извлекает эту линзу, при этом поверхность роговицы не повреждается, то есть она остается полностью сохранной. выполнение методом RelaxSmile, потому что для этой технологии требуется отдельный специальный фентосекундный лазер. Давайте посмотрим с вами, как выглядит эта процедура RelaxSmile. Это практически в живом мы видим вот ну, такую визуализацию. То есть мы видим, как в лазер вырезает тоненькую линзочку, линтикулу прозрачную. Это вот этап формирования маленького входа стандартный размер в руках опытного хирурга – это 2 миллиметра, и с помощью пинцета эта линзочка извлекается. При этом поверхность роговицы у нас остается гладкой, блестящей, нетронутой, и человек фактически на следующий день является условно здоровым человеком. За что же мы любим технологию велик За то, что эта коррекция с помощью фемтосекундного лазера Везумакс с извлечением линтикула. Надо сказать, что, что за 7-секундные технологии в 2018 году физики получили Нобелевскую премию. То есть мы сопричастны к этим ну, пионерским начинаниям физиков. И эта технология сформированной рефракционной линзочки, которая через микровход удаляется. На сегодняшний день нам доступна коррекция для амиопии. закапывания анестетика необходимо минимальное участие пациента делается один вход и на следующий день нет ограничений и если говорить о статистике то в современных клиниках где есть, где представлены все методы лазерной коррекции и в том числе есть хирурги которые владеют технологией релексмайл потому что это не просто вот пересесть с одной технологии на другую это требует от хирурга высоких ручных навыков. Это то, о чем я вот говорила в начале лекции, что не каждый рефракционный хирург легко переходит с одной технологии на другую. Кроме того, вот сам прибор, он довольно, ну как и все самое современное, он на порядок дороже, нежели технологии, которые существовали до недавнего времени, вот таксилерно-лазерные технологии. Поэтому э, RelexMile не каждая клиника может э, пациенту предложить. Ну вот э, у нас в Смайлайсе ежегодно мы делаем э, 2500 операций, и при этом 96,2% пациентов выполняются с помощью технологии RelexMile. Это очень высокий процент, и он соизмерим, с процентом в самых современных европейских клиниках. То есть к этому должны стремиться, ну, собственно говоря, все рефракционные центры. И фентолаасик, и ФРК всего 10 и 8 процентов. Можно заметить, что здесь нет, мы, я не прибавляю вот, это, вот эти проценты, что да, через маленький вход, а не через большой разрез. Тоже происходит и при технологии RelexMile. То есть это эндоскопическая лазерная коррекция зрения. Она прекрасно подходит боксерам, футболистам, людям, занимающимся серфом, то есть людям активным, деятельным, для которых вот... Которые... Релекс э, имеет свой диапазон коррекции э, за счет одной процедуры. Это близорокость до 10 диоптрий, и э, по сферэквиваленту 12,5 то есть это очень большая величина. Астигматизм до 5 диоптрий, и э, на старте регистрации длиназоркость 6 диоптрий. Ключевое значение имеет толщина роговицы, диаметр зрачка, глубина передней камеры и другие факторы индивидуальные. Поэтому Обязателен э, индивидуальный подбор, заочно посоветовать, подходит ли метод, практически невозможно. Нужно комплексное диагностическое обследование. Когда стоит отказаться от операции? Э, конечно, это офтальмологическое обследование может подсказать, но и заболевания, при которых латерная коррекция с помутнением кростали по изменениям на сетчатке мы не рекомендуем коррекцию зрения для детей в возрасте до 18 лет пациентам со слишком тонкой роговицей период беременности лактации также это период когда мы не выполняем коррекцию при этом до беременности то есть беременности и роды не противопоказаны и коррекция не является противопоказанием можно сделать коррекцию и на следующий день, например, что может случиться во время операции, дают такой вопрос пациенты. Мы говорим о том, что, например, поскольку под этим лазером практически нет крепкой фиксации, вакуум очень низкий, и это плюс, а не минус, то есть процедура может остановиться, если пациент подвинет глазом. Но надо сказать, что лазер настолько умный, что он запоминает. Может иногда задают вопрос, а что случится, если выключится бесперебойное электроснабжение, если выключится электроснабжение? Мы говорим о том, что внутри лазера существует даже собственный бесперебойник, который позволяет нам продолжить эту лазерную коррекцию безопасно, даже если свет выключится бы. Для всей клиники, хотя такого тоже не случается, потому что в нашей клинике, например, всегда существует бесперебойное электроснабжение для всех приборов. То есть это такая двойная, э, двойной контроль. И э, вопрос о докоррекции. Когда мы выполняем коррекцию Relex Smile, мы всегда учитываем параметры. И для того, чтобы точность была высока, мы создаем определенные номограммы, мы проводим статистический анализ результатов коррекции. И чем больше база данных пациентов, тем точнее получить, чем больше опыт хирурга, тем точнее будет коррекция. То есть очень многое зависит в данном случае от личности хирурга. Является ли операция болезненной процедурой? Нет, смайл – не болезненная процедура, и вы испытываете всего небольшой дискомфорт или слезотечение в течение одного 2 часов после коррекции. Можете не испытывать совсем ничего, и многие пациенты а, даже удивляются, задают и, и, и, вопрос, а я вот не плакал, нормально ли это? То есть настолько это быстро и, и приятно. Когда я смогу работать, водить машину, э, сидеть за компьютером? Такой вопрос очень часто звучит. И мы говорим, вождение автомобиля, возможно, на следующий день после операции, привычные занятия спортом, на следующий день после операции, сауна на следующий день после операции, макияж на следующий день после операции, подводное плавание, физические нагрузки, контактные виды спорта бессрочно в течение всей жизни. Но я говорю вот эти рекомендации только в контексте той технологии, которую использую я, потому что смайл может тоже быть немножко разным, и вход, через который мы удаляем, тоже может быть разным. Начинающие хирурги часто программируют два а то и три входа, программируют большие входы, и тогда ограничения могут быть расширены. Это ограничение в случае, если используется СМАЙЛ самый микроинвазивный. На что необходимо обратить внимание перед лазерной коррекцией РЕЛЕКС-СМАЙЛ? Ну, прежде всего, мы просим пациента отказаться от контактных линз, если это мягкие желательно, чтобы это была неделя, а вот жесткий контактный лизер минимум 1-3 недели. В день операции необходимо отказаться от макияжа и от крема для кожи вокруг глаз, потому что лазер требует отсутствия жировой пленки на поверхности глаза. Общая длительность пребывания в клинике с учетом операции послеоперационного наблюдения 2-3 часа. Как долго держится результат операции, это тоже очень частый вопрос. И мы говорим, что Бесконечно долго наша цель – жизнь без очков. То есть эту коррекцию мы делаем, программируем один раз в жизни. На что именно влияет выбор хирурга и клиники? Тоже частый вопрос. И надо сказать, что выбор клиники важен и влияет на конечный результат операции. Я сейчас для тех, кто... Для тех, кто не боится посмотреть, как выглядит эта операция вживую, я хочу показать видеоролик, как происходит в реальном времени лазерная коррекция. То есть это у нас э, произошло э, лазерное моделирование линзочки. Хирург проглаживает лентикулу по наружной стеночке лентикулы, придерживая глазик в естественном положении, по внутренней поверхности лентикулы. То есть наши инструменты очень гладкие, и э, они не имеют даже острых краев. Нам это не нужно, потому что лазер, в принципе, создал все, что нам надо. И вот таким образом удаляется лентикула. Э, поэтому мы говорим о, о том, что... Технология, которую мы владеем на сегодняшний день, она замечательная. И если у вас есть проблемы со зрением, обращайтесь, будем рады вам помочь. Если у вас возникли вопросы касаемо этой технологии, есть такой портал для, для людей с техническим образованием, такой описывающий инновационные технологии, Хабр. И на Хабре есть целый блог статей э, блок клиники, называется блок клиника доктора Шилова, я указала на сайте, и там очень много статей э, о методике Релекс-Майл и вообще о лазерной коррекции в целом и о заболеваниях глаз, о, о множестве других заболеваний глаз, которые есть на сегодняшний день, и о микрохирургии, каким образом мы решаем эти проблемы. Поэтому добро пожаловать, если есть вопросы, читайте, можете в Instagram, в, на почту. Буду рада ответить на ваши вопросы. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое за ваш интересный рассказ. Я напоминаю, с нами была Татьяна Шилова. Это врач-офтальмохирург, профессор, доктор медицинских наук, главный врач сети офтальмологических центров клиника доктора Шиловой и Айс. Спасибо вам огромное. Спасибо за внимание. Спасибо.